CSS-анимация – это переход одного стиля от CSS к другому в течение времени. Каждая анимация имеет как минимум два состояния – начальная точка и конечная точка. При переходе анимации от начала до конца CSS вычисляет все промежуточные значения. В информатике это называется промежуточная анимация. Представьте, что у нас есть элемент, который мы хотим постепенно показывать в течение одной секунды. Когда анимация запускается, браузер вычисляет новое значение непрозрачности для каждого визуализированного кадра и делает это с помощью функции линейного времени. Это означает, что количество изменений, которые происходят за значением CSS, одинаково для каждой единицы времени. Но в реальном физическом мире вещи редко движутся идеально линейно. Вещи становятся легче и плавно меняют скорость. То же самое можете сделать и вы в своей CSS-анимации, указывая функцию времени. Есть много встроенных функций времени, или вы можете сделать свою кривую без е. Самый простой способ создания CSS-анимации, это начать с добавления свойства перехода к классу. Первое свойство – это свойство, которое вы хотите анимировать, в нашем случае непрозрачность. Второе свойство – это продолжительность, которую вы можете определить в секундах или миллисекундах. Теперь, когда непрозрачность для этого элемента изменится, CSS автоматически обработает анимацию для вас. Например, мы можем сделать псевдокласс при наведении курсора и изменить прозрачность на единицу. Это все, что нужно для создания плавной анимации с помощью CSS. Мы можем улучшить эту анимацию, добавив дополнительное значение для задержки или функции времени, используя встроенную функцию плавности или создав свою собственную кривую без е. Но что, если вы хотите анимировать что-то всегда или в несколько шагов? В несколько шагов ключевые кадры позволяют вам определять анимацию независимо от класса, сначала укажите свои своей анимации название, затем определите ваши начальные стили from и ваши конечные stu, любые промежуточные стили или шаги в анимации будут определены как процент относительно времени к начальной точке, если ваша анимация длится 4 секунды, тогда 25% будет равно 1 секунде в этой анимации. Вы можете использовать анимацию, указав ее в одном из ваших классов, после дайте ей длительность и функцию времени, затем измените счетчик проигрывания анимации на бесконечность, чтобы он работал вечно. Это была CSS-анимация за 100 секунд, перевел и озвучил программинг зон.